Всем привет, ребят, меня зовут Аня, и я вот сегодня, ну понятно, что не вчера, решила записать ролик, потому что сейчас практически все записывают прощальные видео, да, все прощаются с Ютубом, потому что неизвестно, когда его заблокируют, я вот сегодня хочу поговорить на эту тему, вообще что делать дальше, если вдруг Ютуб э, заблокирует хочется как так с вами поговорить поразмышлять может быть вы что-то мне напишите в комментариях а, потому что многие я вот например совсем недавно да, нет у меня мой канал существует еще с 2014 года уже 8 лет как и я только совсем недавно его так активно стала вести ну в кавычках конечно же, а, вот а что делать дальше? Вот такая вот ситуация, как быть, что записывать видео, не записывать, вести канал, не вести. Я не знаю, Вот согласитесь вы с моими мыслями или нет. Обязательно, конечно, пишите в комментариях также. Вот прям вот все говорят, что YouTube заблокирует. А с 5 марта уже монетизацию отключили вот какие мои мысли вот насчет этого возможно youtube и не заблокирует. они нас и так уже ограничили тем что позакрывали нам каналы да многие я так думаю что скорее всего youtube не заблокируют а скорее всего мы будем немножечко от него так помаленечку потихонечку отходить да и ну, скажем так, где-то на сторонних площадках мы будем свой контент размещать, точнее, это Яндекс.Дзен или Рутуб, да, аналог вот Ютуба. Но я туда, знаете, заходила, он прям такой совсем прям мертвецкий этот хостинг, и я не знаю, может быть, он когда-нибудь и выстрелит, я не знаю. Но, знаете, попытка не пытка, как говорится, да, и нужно попробовать. Почему? Потому что, ну, знаете, нам нужны гарантии какие-то, да, гарантии того, что э, нам не отрубят монетизацию, да, вот как вот в этот раз. Да, и нам тоже не хочется, чтобы были вот эти вот качели, да, захотели, заблокировали, захотели, разблокировали, захотели, отключили монетизацию, захотели, включили монетизацию. Да, то есть нам нужны гарантии того, что мы не потеряем своих подписчиков, даже несмотря на то, что у меня их очень мало. И да, и я не хочу тоже их потерять, и я не хочу потерять, потерять свой контент, да, потерять свои видео, поэтому, ну, я почему-то так думаю, что мы все-таки будем использовать сторонние площадки, вот такие как Яндекс.Дзен, там тоже можно создать свой канал, также подключить монетизацию, Рутуб, да, аналог Ютуба тоже можно создать свой канал, ну, естественно, естественно, да, и также подключить монетизацию, вот, и что, конечно, мне хотелось сказать, что, ну, ребят, держитесь, крепитесь, сейчас хейтеры там ликуют, ага, пойдете на завод работать, Но я вам хочу сказать, что хейтерам хочу сказать, да, тем, кто сидит и смотрит, и пишет, конечно, всякие гадости да, по этому поводу. И я вот хотела да, обратиться к тем же хейтерам, диванным критикам, которые думают, что снимать видео – это очень легко. И хочу сказать даже по себе, что я не так активно веду свой канал, но я хочу вам сказать, что это титанический труд. То люди, да, там не работают физически, они снимают контент, которым, который людям нравится, да, потому что, а, ну, кто-то отдыхает, да, вот вместе с этим блогером, который делает для них этот контент. И они также тратят время, они тратят ресурсы, да, они тратят деньги, да, это нужно придумать, что вы будете снимать, мне кажется, это вообще просто и, и вечная проблема, да, что снимать ну, для ютубера, вот, поэтому, ребята, блогеры, держитесь, крепитесь, я надеюсь, что это ненадолго, да, и в скором времени все это закончится, и закончится для обеих сторон благополучно, да, и я надеюсь, что нам включат монетизацию, так что, ребят давайте дружить особенно в такое непростое время, да, друг друга поддерживать и поддерживать нашу страну обязательно, да, поддерживать нашего президента, несмотря ни на что. Даже сейчас вот, по-моему, около 80% россиян поддерживают нашего президента, да, ну, до остальных, конечно, еще не дошло, но когда-нибудь дойдет. Вот, ребят, поэтому подписывайтесь. Буду ждать, я не знаю, я создала, конечно же, канал на Рутубе, я не знаю, прикреплю ссылку, на Яндекс.Зене еще не создавал, там еще надо разбираться, вот, но на социальные сети сейчас, по-моему, Инстаграм, даже ссылку нельзя прикреплять, за это могут наказать, так что вы знаете об этом. Вот, ребята, жду вас, буду рада видеть. Всем пока-пока.